Сорт сверхострого перца Brian Strain Red Этот сорт относится к сверхострым сортам Острота у него От миллиона До миллион триста пятьдесят тысяч Пашкелесковеля Это очень-очень и -очень острый Высота такого кустика может достигать От метра до полутора Если выращивать его В домашних условиях, на подоконнике Она будет о пределах 60 сантиметров очень интересный сорт. Такие пупырчатые у него плоды. Срок созревания такого перчика от 160 дней. Он имеет фруктовый аромат и легкий, с легкой ноткой хабанера. Это вот такие вот плоды. Вот я один уже кустик ободрал. К нижние плоды, они немножко не такие шершавые, к примеру, как вот верхние уже, верхние, они уже более так вот насыщены, более пупырчатые. Посмотрите, наверное, камера передаст. Вот такой вот цвет. Созревают они от зеленого цвета, и вот появляются пятнышки на них, и они краснеют. Стречки могут иметь форму скорпиона, вот, например, вот такую вот, либо слегка вытянутые. Вот здесь видно вот она вытягивается либо как скорпион вот такая вот очень высокоурожайный сорт вот такие вот красавцы такие вот стрички